Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Делаешь больно человеку, делаешь больно Творцу». В своей жизни очень часто делаем ошибки по отношению к себе, друг к другу. Ссоримся, лжем, воруем, убиваем. Мы делаем порой невероятные вещи, которые вообще несовместимы с совестью, с человеческим из гармонии мира, в которой мы пытаемся жить, в мы пытаемся соответствовать. Мы делаем такие вещи, за которые некоторым не становится абсолютно стыдно, а у другого человека более адекватного, нормального, совестью на голове стоит волос, думок, даже не верится, что предают, убивают, за деньги, за копейки, за слово, за... ни за что. Так вот, вы должны понимать очень важную, закономерную вещь. Ключевой момент вашей жизни должен быть сосредоточен на том, что вы должны осознать. Если вы делаете плохо человеку, вы делаете плохо Богу. Вашему Богу, Творцу, Истине, Вселенной. Ибо в каждом из нас заключена частица Божества. Мы есть Боги. Мы есть Вселенная. Не имеет значения размер, вы должны понимать. Человек — это Вселенная. Ваша и всеобщая. Для кого-то это часть, для кого-то это вся Вселенная. Если вы делаете плохо человеку, вы делаете плохо себе и всему миру. Вы нарушаете общепринятые принципы соотношения энергии Вселенной между вами и миром. Многие не придают этому значения и не понимают, почему болеют, рано умирают, почему курят их родственники, почему у них не крепкие недружные семьи, часто разваливаются. Иногда взлеты и падения. Излеты бывают крайне высокие и ужасающие падения. Они теряют друзей, знакомых, связи. Они не понимают, что происходит. Они, к сожалению, своему великому не связывают все то, что с ними происходит, с тем, что они думают и делают. Они мстят себе. Они делают плохо Богу. Это прямая взаимосвязь. Это мгновенная карма вы должны усвоить. Если вы что-то замыслили, либо уже сотворили, вы сделали плохо Богу, вы сделали плохо Вселенной и, соответственно, самому себе. Это неразрывные нейронные невидимые связи между вами, ситуацией вокруг вашего здоровья, вашей жизни и теми людьми или человеком, которому вы причинили зло в той или иной степени. Так называемая Возмездие приходит мгновенно. Кто-то этого не замечает, потому что считает, что мелкие неприятности, какие-то невзгоды, какие-то потери, это для него норма жизни, он к этому привык. Так это всегда происходило, ничего страшного. Потом судьба затягивает, как говорят гайки. И они опять же не видят обратной связи, не понимают, слепы. Потому что эти люди не учатся мудрости в жизни, не делают выводы, не набирают опыта, прожигают свою собственную жизнь. Ради каких-то ежеминутных, ежесекундных, временных наслаждений за чей-то счет, благодаря чужим потерям, благодаря своей собственной ненависти, алчности, жадности, трусости и так далее. Помните, если вы что-то задумали, либо уже совершили, вы нанесли себе, миру и вашему Богу ущерб, вред. И будете наказаны мгновенно, неважно кем или чем. Вы себя уже наказали, как только подняли руку, либо задумали что-то неладное. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.